Очередная порция горячих новостей нашей республики готова! В эфире «Универ с тобой Гульфия Мутугулина. Смотри сегодня. Новые планы грандиозные. Экологи Казанского университета представили дорожную карту. Ваш успех – это упорство. Все остальное – простые слова. Ричард Джолли посетил высшую школу бизнеса. Казанский федеральный университет посетили участники делегации Южноафриканской Республики в Российской Федерации, которые ознакомились со структурой университета и приоритетными направлениями. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете.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 27 января в КФУ отвечали на вопросы о развитии экологического направления в ВУЗе. На дорожной карте Института экологии и природопользования побывала и наша съемочная группа.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 Здесь нельзя вот, опытом подойти и сказать, давайте в каждом институте две программы сделать. То это было бы очень легким ответом на две проблемы, моменты, которые есть. Потом, насколько они будут восследовательны, куда они будут работать. Если у всех будет одинаковый раз, тогда возникает вопрос необходимости корпоративных университетов самих предприятий, которых еще там год-полтора или погода того кого сколько затрачивали на направляемых конкретных предприятий. На Институте экологии природопользования, в отличие от прошлого года, многие вопросы, связанные с уровнем заработной платы и необходимостью ремонта аудитории, были сняты. А вот вопрос об увеличении количества и качества статей, публикуемых в базах Web of Science, остались. Наши публикации, наши работы, вносят а, вклад, оказывают а поддержку таким таких направлениях, как культурные науки, география, этнические науки, культурные науки и биологические науки. Именно эти предметы рейтинга... В дальнейшем. Мы могли бы, то есть нашей задача стоит достижение позиции в предметном рейтинге Biological Science и Environmental Sciences с позиции 151.200 по 1020 годам. Инновации и свежие идеи необходимы прежде всего для выполнения задачи, которую поставил перед собой институт достичь к 2020 году высоких позиций в предметном рейтинге QS по направлениям биология и экология. Для этого научные сотрудники объединили свои усилия с двумя стратегическими академическими единицами – это Островызов и Эконефть. Анастасия Иванов, Ленардов Влетьяров, Универньюз. предлагает заглянуть в мир интернета. Прямо сейчас ты увидишь подборку обсуждаемых новостей Рунета в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюс. Российско-японское исследование приблизило понимание роли микрогравитации в потере костной массы. Японские ученые совместно с руководителем лаборатории экстремальной биологии Олегом Гусевым описали изменения, вызванные космическим полетом в организме рыб. Российские ученые разрабатывают лекарства от наркозависимости. Возможно, уже к 2023 году молекула поможет побороть зависимость от героина, морфина, дизаморфина. Лечение займет 1-2 года. Российским туристам разрешат расплачиваться в Турции рублями. В ближайшее время Сбербанк запустит систему оплаты в рублях на всей турецкой территории. В набережных Челнах проходит школа для онкобольных по профилактике осложнений после химиотерапии. Мероприятие бесплатное. Принять участие в школе пациента может каждый. В Казани всех желающих девушек бесплатно обучат самообороне во время реалити-проекта. Представительницы прекрасного пола пройдут бесплатный интенсив по самообороне, фиксируя все переживания и проблемы, возникающие во время тренировок. Каждый лидер обязан знать об уникальном способе вдохновить кого-либо работать эффективно. Но он всего один. Вокруг этого способа крутится вся система менеджмента и лидерства. А самое интересное, каких-либо других способов больше не существует? У каких руководителей работают самые лучшие сотрудники, выясняла Адель Шамилова.